Результаты уборки в бане. Мы с бабушкой помыли потолок. Здесь расставили гели. Тут вот шампунь для волос. Тут гели для души, Здесь еще помыто. Отсажили. Пол тоже помыт. Здесь котерочку убрали в стирку. Повесили постиранную шторку. Помыли зеркало. Теперь туда тоже можно смотреться.